Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный Д51 кранового типа в комплекте с головками рукавными gr 50 Материал изготовления полотна – латекс. Также внутри рукав имеет резиновое покрытие. Соединительные головки комбинированные, что означает, что зубцы гайки сделаны из алюминия, а обойма – из пластика. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров.